Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео мы поговорим про мобильные операционные системы и про Android, который сейчас является лидером мобильного рынка. Особенно после того, как Windows Phone официально уже не существует. И начнем мы с самых банальных. Недостатков это, например, производительность. Как мы знаем, в Android для работы приложений используется Ява-машина. Что в том, что приложения, написанные для андроида, работают не в полную силу. Часть ресурсов оперативной памяти, процессора расходуется на поддержку работы виртуальные Java машины, которым не савится, которые как раз савятся высокой ресурсоемкостью потребления оперативной памяти и как следствие процессора и как следствие высокое энергопотребление, чего выявляется в тот особенно на фоне того же симпиона в свое время то, во в то, то что Андроиды работают намного меньше, чем тот же Симбиан. И также второй пункт у нас это слежка и всеобщая насильная привязка к Google аккаунту. Как мы знаем, что мы при первом запуске, тем кто кто пользовался Андроидом, наверное, знает, что нужно зарегистрироваться в Google, чтобы можно было полноценно работать в Android. Если это пропустить, то он часть функции, например, тот же Google Play, например, не работает. Поэтому устанавливать приложение и вообще использовать некоторые возможности Android затруднительно. А приложение приходится устанавливать сторонним способом. И даже в этом случае все равно Google будет следить за вами и даже пришлет вам специальный экранный идентификатор. Например, у меня есть телефон, он не, он не мой, я его не покупал, я не спонсирую разработку таких операционных систем и такого железа. Это телефон моей подруги, которым на день рождения подарили ей на день рождения к сожалению, этот телефон очень плохой попался, так и здесь. Но о нем мы позже поговорим, о его проблемах. Если зайти в Google, тут нет аккаунта в Google. Вот тут мы видим, что он просит войти. Но при этом, если войти в пункт реклама, то мы видим рекламный идентификатор. Это значит, что Google за нами следит и сливает кому надо, например, в то, что мы тут делаем. Конечно, можно сказать, что наши сведения никому не нужны, но может на конкретного пользователя пока и не нужны, если он там не политический деятель, но на уровне это, например, в сервисе, россии допустим, эти сведения очень полезны рекламодателям, и не только. Не зря же Многие могут сказать, что реклама это совсем бесполезная вещь, она не действует, что вот, мол, осознанный выбор, это все равно покупают. Не то, что реклама навязывает, а то, что это действительно надо. Но если в таком случае, почему большие корпорации, тот же Google и другие там компании, вкладывают, огр... получают миллиарды долларов ежегодно? Только за счет рекламы. Если она не действительно, если она не работает, то почему корпорации, в которых тысячи специалистов, психологов, инженеров разных мастей, почему они вкладывают в это большие деньги, если реклама как бы якобы не работает и не действует на человека бессознательно, напротив воли, заставляя покупать Поддерживать экономику роста и покупать ненужные устройства, все новые и новые модели. Того, что уже, в принципе, было и раньше, но приходится покупать новые. Ну и также, эти данные используются, конечно, не в одном количестве, там, одного конкретного человека, а вот на уровне страны, например, теми же спецслужбами, да, например, оранжевых революций и других разных беспорядков. Далеко за историю ходить не надо. Например, арабская весна и многие другие события, которые сейчас происходят, делаются как раз с помощью как раз информационных технологий. А сейчас корпорация этим Занимаются. И как раз для этих целей используют как раз средства, полученные от шпионажа тех же мобильных устройств. И следующий пункт это интерфейс. Так оп. мне доводилось в свои руки держать телефон на Windows фон Nokia Lumia 6, 630. И могу сказать, что. Интерфейс Windows Front был намного лучше, чем Android. По крайней мере, по моему скромному, субъективному мнению, так как тема интерфейса, удобства интерфейса, это далеко щепетильная тема, окошко, то сказать объективно тут крайне затруднительно, насколько должен быть, какой должен быть правильный интерфейс, но могу сказать, что... Windows Phone, по моему субъективному мнению, был намного лучше. Более понятен, более удобен, даже несмотря на то, что по классиф... классификации Ричарда Стормана свободного работного программного обеспечения, Windows Phone намного хуже, чем Android, так как Android хоть немножечко, но открыт, но а Windows Phone полностью закрыт, и там загрузчик всегда практически заблокирован, в отличие от андроида, когда есть мощь, но об этом мы позже поговорим, то там хотя бы из коробки можно сказать, что там более правный интерфейс, допустим, и также более удобное меню. Есть плитки, которые хоть на десктопной винде поливали все, кому не лень, то на мобильных телефонах это довольно даже удобно, так как не надо запускать сами приложения. Они работали довольно таким быстро и не тормозили. В отличие от Android. Даже вот на этом телефоне, несмотря на всю его правность, современность, все же на фоне того телефона на Windows Phone. Причем довольно устаревшем, мне казалось, что он работает все же поправнее, чем вот этот даже. Не говоря уже о более древних аппаратах, которые вообще уже паранометровым. Так, переходим к третьему пункту. Это root права. Как мы знаем под Android. Чтобы можно было хотя бы поменять тему оформления. Тут разведчивает, как раз разведчивается миф о том, что Android очень настраиваемая система. Это почти так, по крайней мере, на фоне других операционных систем. Но и если есть тут права, а они их можно получить далеко не на каждом устройстве. На более менее старых устройствах с Android максимум пятой версии. Это действительно можно было получить с помощью специального про эксплойтов, которые замывают систему безопасности Android и устанавливают утилитусу. На форуме 4PDI есть об этом информация. Но на более новых Android 6 версии выше таким образом получить права нельзя. Для этого нужно работать на загрузчике, на уровне загрузчика. Но загрузчик может быть закрытым. И сейчас тенденция такова, что количество заблокированных телефонов с заблокированным загрузчиком растет в геометрической прогрессии. И в качестве примера живого такого можно... Я могу показать этот телефон. нем Проблема в том, что... Тут стоит девятый Android, который уже. Который пока еще не взоман. Но при этом тут заблокированный загрузчик. Вследствие чего получить руд права на этом устройстве невозможно. И вследствие чего. Вообще как-нибудь вмешаться в работу, и, например, выпилить тот же Google слеж, Google слежку, например, эту же рекламу, даже если тот отключить персональную рекламу, это абсолютно не отключит слив данных в Google. И, не, и совсем даже не факт, что он не будет вас персонализировать. А чтобы полностью удалить слежку, избавиться от заводских приложений, которых тут очень много, и они... Многие из них не нужны. Нужные вот права, которые здесь можно получить только за денежку, конкретно на телефонов Honolsei, какой производитель я не знаю. Но и то не факт, что получится даже за денежку купить код активации разблокировки загрузчика, так как на новых версиях аппаратных ревизиях телефонов этих уже говорят на тех же формах 4 пред других подобных что уже даже платные идти коды уже не взять и следствие чего телефон стал в своей закрытости совсем не лучше точнее не хуже какого-нибудь айфона или какого-нибудь windows phone потом даже нельзя тут поменять тему оформления, не говоря уже о более каких-нибудь других настройках. Поэтому самый лучший способ, если все же нужен телефон на Android, избегать подобное устройство. Как говорится, выбирать из двух зол наилучшее. Даже тот же Windows, который установлен на обычный ПК. По крайней мере, имеет из коробки права администратора, которые позволяют ее как следует модифицировать, ковыряться в настройках, разить в резце. Как мы только, же, только что обсудили в андроиде, такое получится практически на современных устройствах. Уже такой возможности нет. Хотя сказать объективно. На тех же других платформах обстоятельства еще хуже. Тот же Windows Phone, как правило, все Nokia Dummy имеют заблокированные загрузчики из коробки и другие устройства. На Windows Phone тоже закрыты. И, и iPhone тоже. В то же время как парадентует. Есть хоть какой-то, по крайней мере, пока еще есть выбор заблокированных или разблокированных загрузчиков телефонов с загрузчиком но дальше идет android это не GNU linux самое печальное в современной текущей ситуации что многие приписывают android к, к, к linux но. чисто сначала для того, чтобы понять, в чем тут проблема, нужно понять, что что есть Linux, а есть едой Linux, а есть операционная система GNU Linux. И отличие в том, что Linux и до Linux это еда, и как правило да, в Андроиде используется едой Linux, но Кроме EDA Linux, от обычного GNU Linux дистрибутива, там ничего нет больше. все пользовательская обвязка полностью своя андроидовская. И как правило, и она, пользовательская обвязка, находится под персиемеративной лицензией Apache 2.0, которая позволяет закрывать исходные коды, за исключением EDA Linux, которого под GPL не позволяет закрывать исходный код. Поэтому можно сказать, что Android это, это был первый пункт. Второй пункт, главный критерий, по крайней мере для меня, в том, что можно называть Linux а что нет, это запускаемый софт. Как уже говорил Linux Torgos в одном фильме 2001 года, операционная система нужна для того, чтобы Работать с прикладным программным обеспечением. Никто не запускает операционную систему для того, чтобы просто на нее любоваться и смотреть, что она просто запущена, и ничего не делать. Операционная система используется для работы с прикладным программным обеспечением. И Android и GNU Linux в этом дело никак не пересекаются, так как под GNU Linux свой софт, например, тот же GIMP, X, например, или Variant, там еще что-нибудь. brand например. Там можно их перечислять сколько угодно. А под Android абсолютно своя инфраструктура, свое программное обеспечение, которое никак не пересекается с обычным Linux. И, как правило, запустить тот же GIMP, например, под Android, это дело довольно не Как и наоборот. Для того, чтобы... Поставить тот же, например, Debian или какой-нибудь другой Gnolimus дистрибутив, например, или другой право, например, те же x и нужны, как раз вот права. А как мы обсудили ранее, они доступны не везде, и их получение довольно небезопасно, так как можно решиться гарантии или превратить устройство в кирпич, так как Функция в андроиде это противоандроидовская функция. Не Android под такое... Андроид к такому не готов. Вроде не правыми правами. Поэтому, конечно, можно сказать, что есть возможность поставить linux софт, но с таким же успехом и говорит, что Android это Linux, но с таким же успехом те же иксы можно прикрутить к Windows. Или любой через систему Цук Вин вставить POX совместивные программы в среду Windows. Sungwing это такой обратный аналог Вайна для который позволяет запускать Fox Unix Software программное обеспечение, но можно ли после этого говорить, что Windows превратился в Unix? Конечно нет. И, и также Android он не стал от этого полноценным GNU-Linux дистрибутивом, хоть он и может чистить и, и даже практически запускать GNU-Linux программное обеспечение. И тот же Wine под Linux позволяет запускать Windows приложение, но станет ли от этого Linux Windows? Конечно нет. Поэтому ну и также Android положение тоже под Linux, под обномальным Gnu Linux дистрибутивом, тоже без лишних костере и эмуляторов не работает. Поэтому можно смело утверждать, что Android это не гну Linux. И также по поводу Android. Я настоятельно рекомендую почитать мнение Ричида Стормана о мобильных операционных системах и андроидах. И последний на сегодня пункт это приложение. Можно сказать, кто-то может сказать, а зачем мне GIMP под андроидом? В андроиде же полно приложений, почему я не могу поставить их? Тут как раз развенчивается еще очередной миф о том, что в андроиде много приложений. Конечно, в количественном значении приложения действительно больше, чем, например, под другие мобильные операционные системы или под тем же может Linuxом обычным GNU Linuxом. Хотя тут, наверное, уже сполна по количеству. Но вот по качеству приложения Android признаны самые худшие на фоне тех же мобильных операционных систем. Когда я пользовался тем же Windows Phone, там приложения были намного лучше, чем в Android. Они хотя бы не были... Ну, к тому же, больше на приложений заражены разными вирусами и рекламой, и всякой там... и сливом данных разных. Даже когда фонарик всего лишь показывает рекламу, это абсурд. Получается, когда даже фонарик показывает экрану и сливает все ваши данные, все, все что можно, разработчикам данной программы. В чего? Уж лучше пользоваться тем немногочисленным ПРО, которое я имел в тем, тот же Linux, например. Может быть адаптировать его под мобильный интерфейс. Но при этом оно будет лучше работать, чем какой-нибудь хоть десяток каких-то графических редакторов, но они все какие-то кривые косые и там есть проблемы, там косяк и самое главное, она все показывает и кому, а обычный велс не имеет каких-то возможностей, а стоит больших денег и все, конечно же, это трапецитальный исходный код, закрытый исходный код, трапецитальный код Например, я же не на пустом месте все говорю, у меня же был, однажды был Android телефон И я знаю о чем говорю, и я знаю насколько геморройно было достать даже нормальный видеоплеер под Android. Хотя в Linux я уже сто лет как пользуюсь МПВ или VLC на крайний случай, и он мне полностью устраивает. В то же время под Android, как я не пытался искать, все бесплатные, тем более свободные видеополеры по Android, даже тот же полтвлц, все они работают как-то не так, как у меня на компьютере. Имея разные там косяки, проблемы и разные недочеты. То, что я более-менее про прополитавная, платная и показывающая программа приложение, которое, и все равно там есть какие-то проблемы, которые мне не устраивают. И несмотря на то, что тех же видеоплевов понадобится несколько десятков от а потом же Linux, GNU Linux, их всего лишь несколько, но они хотя бы более допиленные, более рабочие. Главное не, качество, главное не количество, главное качество. И с Android здесь большие проблемы. Конечно, ну и пока можно завершить перечисление недостатков Android. -а. Конечно, можно было до бесконечности перечислять все проблемы андроида, но думаю, что видео из-за этого может сильно растянуться, его мало кто будет смотреть и особо вникать, что я там наговорил. На этом все. Первая часть, как говорится, закончилась. Надеюсь, я сниму продолжение.